Вот этот коронавирус позволил увидеть глупый человек или не глупый. Вот ходит он по улице, по улице в маске, значит глупый. Едет в машине в маске, глупец, вдвойне. Вот, я согласен в магазин сходить, там маску одевать. А если на улице идет, ну ненормально, да и все, или ненормально. <coughs> вообще момент. А вот эти вот, которые в маска ходят которые все боятся и может даже прививались в больнице, побежали, как только появилось средство, они хоть э, информацию-то вообще из интернета читают? Вообще слушают что-нибудь, Мне кажется, вообще тупые, обнад... об... безнадежно тупые. Бесконечно, ничего не читать ничего не знать Только боятся, трясутся Полтора метра Разрыв и все ну, Вот кто-то разговаривает или кашлянет Вот он, он вирус, между прочим, тяжелый На метр отлетел и упал Потому что он тяжелый Еще полметра дается на всякий случай, на запас Ну что ты маски идешь, когда 100, 100 метров никого нету Что ты идешь, кто на тебя чихнет там? Никто на тебя не чихнет, успокойся а второе хочу сказать, вот у меня информация есть в интернете, опять же, что такое прививка от коронавируса? Это взяли коронавирус в легкой форме и вводят его человеку. А дальше что происходит? Организм человека, это, представляете, здоровому человеку вводят вирус. Коронавирус в легкой форме. Можете представить это? Я не могу. А дальше организм человека начинает и сесть на бороться с этим легким коронавирусом и вырабатывает антитела. Насколько? Не, знаю. не навсегда, не менее. Уже говорят о трех месяцах, о шести месяцах. Вот. И вообще сейчас-то рано говорить. Вот вы сделали прививку, да? а насколько она? А? Не знаете? На год, на два, на три, навсегда? Знаете, говорят, что через полгода, не то, что говорят, информация по радио, что через полгода вот эти все антитела, они теряют свою силу, и можно по новой заболеть. То говорили, что с самого начала, что человек, переболевший коронавирусом, уже не сможет заболеть. Сейчас уже говорят, что сможет. Ну, короче, я думаю, кончится тем, что будет обязаловка колодца коронавирусом, да и сейчас есть, и сейчас есть такое уже, значит, идешь в ресторан, справочку покажешь, потом будет требовать, ну, я так полагаю, что в садик без этой справки нельзя устроиться, в школу нельзя прийти, нельзя поступить в институт или еще куда-то, на работу, и все это будет стоить, ну, не знаю, если даже сделать по 2000, ну это будет круто кому-то в карман. И я думаю, вот сейчас, на данном этапе, кто-то вот все-таки усиленно трудится над тем, чтобы заработать. Вот. А как это? Ну, работают над законодательством, над вот этими актами, которые я озвучил. Появятся законы, а наш Путин, естественно, подпишет. Все чтобы какой-нибудь коммерсант заработал. Вы знаете, я смотрю мировой заговор. Одновременно во всех странах начали болеть. Ну, слушайте, дорогие правительства, вот Америка против нас ставит какие-то там э, санкции, да? В связи с Украиной. Но почему мы не поставим санкции ни одного американца сюда и в Америку не летать, потому что Америка это зараза самая, самая оттуда идет, не с Китая, нет. Я слышал, Америка на первом месте по э, заражению коронавирусом. Вот просто поднять статистику и посмотреть, сколько в Америке. Она лидер по количеству заболев, заболевших с коронавирусом. Почему санкции не сделать? Нет, молчат. Ну что же молчите, а? Это выпуск к Путину, правительству, к Зеленовскому этому, блин. Что угодно только придумать, только не то, что нужно. Вот у нас на первом месте идет Америка, потом еще что-то идет, на третьем месте Китай только. А мы на четвертом месте. Ну, я думаю, что на коронавирусе хотят заработать. Хотят, очень хотят кто-то. И заработают. Вот будет обязательно вакцинация. Врачи на первом месте, учителя. Вот, кстати, когда говорят, что Мишустин переболел коронавирусом, или когда переболел песков. А я не верю. Да брехня все это. Переболели там. Чего-то в детские игры играть. Да кто этому поверит? Ну, пожалуйста, видео. Видите, в жопу укол делают от коронавируса. Тогда я поверю. Вообще, странная какая-то болезнь. Болен, сиди дома. Это не болезнь, а так непонятно что. 20 человек умерло. 20 тысяч выздоровело. Что это за болезнь? Просто шуму много. Шуму и вони скорее всего. И глупость людей. Можно смотреть, одел он маску или нет. Вот я иду по улице, машина едет. В машине едет, маску одел. Один в машине. Дебил какой-то. Но можно это только что объяснить тем, что Боится нарваться на дебила полицейского, который скажет, а что ты без маски едешь? Ну-ка с тебе штраф 3000. Вот только этим можно объяснить. А Так, логически здоровый, не больной на голову человек маску в машине никогда не наденет. Сегодня в новостях министр здравоохранения или кто-то там, ну, короче, шишка большая, медицина говорит, да, сейчас зима, в маске э, ходить не надо, потому что она быстро потеет, вот, мокрая становится, это еще хуже. Ну, люди ходят в масках, я смотрю. Вот идет она по улице, дебилка. Сзади 100 метров никого нету. Впереди 100 метров никого нет. Она в маске идет полностью закрыта. И носы. Ну, ненормально на всю голову. Правильно? Правильно. Еще момент. Идет мамаша. У маска. А ребенок идет внизу без маски. Я извиняюсь, при чихе, да, коронавирус вверх не летит. И в сторону не летит. Он опускается вниз. Почему ребенок без маски? Ну, ты тогда на руках его неси, что ли. И это не единичный случай. Масса. Мамаши идут в масках. Дети идут без маски. Ну, понятно, может дышать надо там, сопельки, смотреть. А как в маске посмотришь, сопельки есть или нет? С этими масками дурдом. Еще хочу сказать, какие беспрецедентные меры. Казалось бы, ну ладно, это все надуманная проблема, с коронавирусом, но оно же должно какие-то результаты все-таки дать. Ну, все же повально в масках ходят. Вы посмотрите вокруг, все в масках. Должно быть снижение и по коронавирусу, и по гриппу, и любым респираторным заболеваниям, распространяющихся воздушно-капельным путем. Однако нет. Посмотрите статистику. У нас в крае рекордное число заболеваний коронавирусом. Рекордное чем больше предохраняемся, тем выше. Уже и стали колоть там разные препараты от коронавируса, и все равно растет. На людей он действует по-разному, уже сейчас говорят. У одних действует три месяца, может действует у других шесть месяцев. Это что выходит? Сейчас до конца существования человечества мы будем себя колоть этим, этими вакцинами? Еще не выявлено влияние этих вакцин на человека долгосрочное. Ну, добровольцы, ну, вкололи им, ну, посмотрели, что через месяц. О, все хорошо, антитела образовываются. А что дальше будет? А если у человека будут осложнения на сердце почки? Это ничего не говорит. Вы посмотрите, что говорит Кашпировский о коронавирусе. Забейте в YouTube и посмотрите, что он говорит. Страшные вещи, говорит. Вот Кашпировска можно слушать. Потому что Путин может сказать одно, но сам же он не будет прививаться. Что бы он прививался, Чем он дурак, что ли? А люди пусть прививаются. И прямиком на кладбище слишком много безработных у нас появилось. Вот безработных, кстати, наверное, будут вообще бесплатно прививать усиленной дозой, чтобы они не сразу помирали, ну, там... Через полгодика. Потом можно свалить на что угодно.